Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это первое видео, посвященное взаимодействию кода написанного на C ⁇ и кода написанного на языке QML. Вариантов взаимодействия существует несколько, но в данном ви видео мы рассмотрим внедрение объектов и свойств в QML-контекст. По мне так, это наиболее удобный способ взаимодействия с кодом на C ⁇ Вообще, язык QML, особенно с библиотекой Qt Quick, они позволяют создавать полноценные приложения с минимальным привлечением кода на C++. Вот этот минимальный объем, он виден вот здесь, вот в файле main.cpp, который создается автоматически при создании проекта QML э, в Qt Creator. Э, и здесь, по сути, что? Создание объекта интерпретатора и загрузка в него э, корневого QML-документа. Вот. вот, собственно, и все. Но в случае, если мы вот, решаем по миним минимально использовать код, написанный на C++ в своем проекте, то мы должны понимать, что мы э заранее ограничиваем свои возможности э как программистов и, в частности, возможности использования приемов объектно-ориентированного программирования в своих проектах. А в случае, если проект у нас достаточно большой, то э Использование исключительно QML приводит к тому, что архитектура приложения становится очень сложно поддерживаемой и неочевидный, тяжело читаемый код, и так далее. Но это не недостаток языка QML, потому, поскольку он для этого и не был предназначен. Он был э, призван э, служить для создания каких-то гибких современных интерфейсов, а не э, сложной бизнес-логики. И поэтому самым продуктивным вариантом э, является Разделение функционала бизнес-логики э, в коде C++ и пользовательского интерфейса в документах QML. И э, QML-движок э, позволяет по-разному реализовывать э, взаимодействие с кодом C++, но наиболее практичным способом является внедрение свойств э, и объектов из кода C++. Ну, давайте я покажу приложение, которое мы будем дорабатывать, в которое мы будем внедрять э, свойства и объекты. Ну, здесь все очень просто. Я открою сейчас сам документ. У нас здесь имеется контейнер stack view, в который мы можем положить две, две странички. Первая страничка — это страничка авторизации. Когда мы проходим авторизацию, переходим на вторую страничку, страничка э, приветствия. И, как мы видим, для приветствия здесь у нас используется тот, же, тот самый username, что, конечно, не очень хорошо. Поэтому давайте начнем с того, что э, внедрим сюда полное имя нашего нашего пользователя, который зашел, и внедрим его через код C++. Единственное место, которое у нас есть для внедрения, это функция main. Как мы это будем делать? Здесь мы будем использовать такое понятие как qml-контекст. qml-контекст это такая, как бы, сущность, которая содержит в себе, собственно, все объекты и свойства сигнала и слоты, которые э, будут доступны в QML-документах. И э, получить э, доступ к вот этому объекту контекста мы можем при помощи метода root-context. Потому что он э, будет, э, объекты в него загружены и свойства, они будут доступны во всех без исключения в документах QML, которые мы будем использовать. И это бывает очень полезно. А дальше как мы можем задать какое-то свойство? Есть метод setContextProperty, которым мы можем это сделать. И здесь, конечно, важно отметить, что очень частая ошибка бывает, когда люди пишут просто метод setProperty. Метод setProperty — это просто унаследованный от класса QObject метод, который позволяет добавлять динамические свойства, но в данном случае это совсем не то не то же самое, что свойство контекста. Поэтому setContextProperty. И здесь у нас перегружено два метода. Первый аргумент у нас а, строка, это а, строковый идентификатор нашего объекта или свойства. Ну, допустим, у нас это имя будет, full name я его назову. А здесь два варианта. Либо мы а, Вторым аргументом указываем uh, Q-Variant. Да? Ну, практически значение какое-то, которое мы uh, не можем менять. И второй вариант это указатель на объект QObject. Это более интересный вариант. Uh, начнем с простого, просто значение. Ну пусть у нас будет значение uh, мое имя. Так. И после того, как мы это сделали, мы добавили в наш корневой контекст вот это свойство мы его можем уже использовать в qml документах причем что самое приятное что в редакторе нам будет подсказываться вот эти имена то есть это конечно очень удобно поэтому и здесь я просто заменю user name заменю на full name мы видим что подсказка произошла я перезапускаю приложение Переходим на вторую страницу. Да, все, все хорошо, действительно значение и вот это свойство использовалось. И здесь стоит обратить внимание, что я использовал, опять же, не просто это значение свойства как таковое, а в неком выражении. И, я, и это значит, что я могу его использовать и в более сложных выражениях. Это очень удобно, но, с другой стороны, это только значение. Если я, конечно, его поменяю, если я напишу здесь где-то позже вызову еще раз вот этот метод и укажу здесь какое-то совсем другое значение, то оно обновится и в моем QML документе. И это, конечно, удобно. Но, с другой стороны, отследить вот этот момент изменения мы не сможем. А что же является более таким мощным способом взаимодействия с кодом на C++? передача объектов. Как мы видели, предлагается передавать наследники класса QObject. Какие у нас главная фишка, что ли, класса QObject? Это то, что там доступны сигналы, слоты и свойства. И все это мы, по внедрении наследников класса QObject, мы сможем использовать внутри нашего QML-документа. Ну давайте ä, по попробуем. Вообще, ä, вот я при ä, работе с QML проектами, я пришел к такой схеме. Я создаю некий класс ä, ядра приложения, который инкапсулирует в себе интерфейс, именно связанный с бизнес-логикой приложения. Дальше я его внедряю в ä, корневой ä, контекст, и уже ä, различные методы сигналы и слоты дергаю из документов QML. Ну, давайте так и сделаем. Вот здесь класс я уже создал, я его назвал App Engine, то есть движок моего приложения. Ну, не будем сдаваться в подробности того, как он работает, но посмотрим, какие у него есть элементы. И это и есть свойство, как раз полное имя, это методы чтения этого свойства и записи, и сигнала оповещения об изменении. И это очень важно, важно иметь все эти элементы, иначе э, интерпретатор э, QML он будет ругаться на такие свойства. Э, дальше у меня есть вот такой вот метод. Э, я сказал, что в QML мы можем э, использовать сигналы слоты и свойства, но на самом деле мы можем использовать и просто методы. В том случае, если мы пометим их э, macros invocable. То есть теперь вот этот метод логин он тоже будет доступен и в QML, если мы внедряем этот а, объект этого класса. А, так, дальше у нас слот. Слоты тоже у нас доступны становятся в QML. И сигналы. Сигнал оповещения об изменении этого свойства. И два сигнала а, в, в случае успешной авторизации и в случае ошибки. Вот, надеюсь, в подробности я не, не вдаюсь. Я использую еще и какие-то другие классы. Uh, важно, что мне, ну, мне удобно внедрять некий один объект и через него уже дергать, возможно, функции, там, методы и так далее, других каких-то uh, классов. Чтобы у меня просто здесь не запутывалась uh, функция main. Uh, итак, давайте вместо uh, этой строчки я создаю объект AppEngine. App Uh, дальше, ну давайте для начала я просто установлю свойство full name, установлю его бил не знаю, Pumman. <laughs> uh, вроде вот так такой есть, да? Uh, и дальше я внедряю внедряю этот объект через уже известные нам свойства. Uh, Во-первых, это коневой контекст. И дальше у меня есть два варианта, как это сделать. Я могу задать так называемый э, контекстный объект с set, методом setContextObject э, и могу использовать вот это setContextProperty, который я уже использовал, только теперь уже перегруженный, э, перегруженный метод, который принимает э, указательный объект э, QObject. Давайте сначала рассмотрим первый вариант, потом э, я объясню, чем они отличаются. Итак, мы задаем контекстный объект. Здесь у нас идентификатора никакого нет, мы просто передаем указатель App Engine. Все, я его передал, и теперь он у меня его свойства, сигналы, слоты и помеченные э, макросом QInvocable методы ста становятся доступны внутри э, документов QML. Так, ну давайте перенесем немножко здесь. перенесем немножко здесь код. Здесь теперь мы можем перенести просто вот это свойство сюда. И, по сути, ничего не изменится. Можно сразу запускать и проверять. Итак, я захожу, да, buildPool. все, пожалуйста. Это сработало. Ну, пока ничего нового, да, то есть это просто свойство. А что, если мы начнем сейчас уже использовать сигналы, слоты, методы всякие этого контекстного объекта. Ну, у меня здесь в классе App Engine у меня здесь происходит реальный запрос к серверу. Сервер я уже предварительно запустил. Это сервер одного из моих рабочих проектов. Вот. И при вызове метода login у нас осуществляется запрос к серверу. А по результату мы обрабатываем ответ от сервера, и здесь в случае ошибки мы выдаем э, э, испускаем сигнал об ошибке с сообщением, либо при успешной авторизации сигнал об успешной авторизации. А, ну, давайте, давайте поменяем здесь немножечко логику. А, теперь переход на следующую страницу у нас не происходит сразу, а сразу мы вызываем метод логин и здесь указываем имя пользователя и пароль. Откуда они взялись, они аргументы вот этого сигнала. Здесь никакой магии нет. А теперь... Теперь как нам поймать вот эти сигналы? Сигналы от а, контекстного объекта. Тут небольшая проблема, потому что стандартно а, в QML связь сигналов и слотов осуществляется через вот такой элемент connections, где есть э, свойство target, который, в котором мы должны указать объект, от которого мы хотим поймать э, сигнал. Но у нас нет идентификатора э, строкового для нашего объекта, поэтому у нас здесь, нам здесь нечего указывать, поэтому так э, поступить мы не можем, придется пойти обходным путем, а именно использовать динамическую повязку сигналов и слотов. Такое тоже возможно. И когда мы это должны сделать? Естественно, тогда, когда уже все объекты у нас будут созданы в нашем документе, но как можно раньше, да, то есть сразу после создания всех объектов, документа. И это можно сделать при помощи присоединенного сигнала, который э, доступен во всех компонентах, компонент, он completed. То есть этот сигнал испускается как раз когда созданы все объекты qml э, документа. Есть аналогичный э, еще сигнал, который он destruction. Его не путать с он destroyed. Он destroyed это не то. Он destruction. Сейчас нам он э, destruction не нужен. Но вот здесь мы можем осуществить повязку. Чтобы было в чему повязываться, мы должны создать слоты. Как я уже говорил, в QML слотом может служить любо, любая функция. Итак, он логин. И если мы перешли, то можно вот, собственно, открыть вторую страницу. Если мы успешно авторизовались в случае ошибки, он error. Uh, здесь пусть будет описание ошибки. Так. Uh, в этом случае мы должны вывести некое uh, сообщение об ошибке. Здесь я создал в проекте отдельный компонент для этого. Он очень простенький. Это просто пойму, uh, прямоугольник такой, немного затеняющий с текстом с текстом uh, ошибки. Итак, я создаю этот элемент. Называю его... Error диалог так и дальше я могу использовать его метод dialog.open open с э, текстом сообщения дискрипцион так отлично теперь собственно присоединение э, сигнал у нас назывался логин result здесь подсказки не будет это конечно не очень удобно дальше метод connect и дальше мы указываем слот э, имя слота, к которому присоединяем, он логин И второй э, называется сигнал error connect, он Так, естественно без скобочек, это потому, что мы здесь указываем непосредственную функцию. Э, и в принципе все можно запускать. Я могу для примера, например, показать, как работает, как, э, какой ответ приходит от сервера. Вот, смотрите, я осуществил запрос на авторизацию, и здесь все успешно. Здесь сообщение о результате авторизации, а здесь данные о пользователе. Если я сделал за, запрос с неправильным паролем, то мне приходит сообщение о том, что э, это, как видите, JSON-документ да, с полями, что... Результат и сообщение об ошибке. Хорошо. Вот сейчас мы такой запрос осуществим. Да. И мы видим, что все успешно у нас э, получились данные. Авторизация прошла успешно. Ну, давайте для проверки я укажу другого пользователя. Тестово. Оп. И, пожалуйста, вернусь мое тоже имя. То есть все работает хорошо. Я указываю ошибку. Вот у нас. То есть сигналы у нас привязались правильно к нашим слотам, и все работает. Но, конечно, это большой минус, то, что мы не можем здесь э, декларативно э, соединять сигналы и слоты. Это, конечно, неудобно. И вот в, с другой стороны, нам не, не нужно указывать каких-то дополнительных префиксов э, названия объекта внедряемого. Да? Мы просто используем э, сигналы, слоты и свойства просто так. Ну, давайте посмотрим второй вариант. Второй вариант... Э, секунду... Второй вариант — это мы используем property и здесь мы указываем уже строковый идентификатор. Ну, я предпочитаю называть как можно короче, естественно, чтобы э, писать нужно было меньше и было все понятнее. И... теперь... это, кстати, можно убрать... И теперь немножко мне придется доработать, мне придется добавить вот такие префиксы с названием идентификатором моего объекта внедренного. С другой стороны, это становится более явный понятный код, да? Понятно, что это за метод, понятно, что за свойство. Вот, подсказки тоже здесь все работают. Так что э -э -э -э -э, это тоже достаточно удобно. Я, например, предпочитаю именно такой способ внедрения. Так, теперь вот это нам уже не нужно. Я закомментирую. А мы можем осуществить вот эту вот декларативную привязку. Теперь я уже знаю, что указать в свойстве Target. А дальше я пишу обработчики для э, сигналов. так логин. Result. Здесь подсказка вот, э, не работает, к сожалению. Он. Um, так. Здесь я вызываю э, этот метод onLogin. Здесь я вызываю э, onError, но с, э, с описанием. Напомню, что вот здесь сигнал именно с вот с этим description, да, с аргументом э, description. Собственно, откуда я его взял. Все, теперь можно запускать. Так, пробуем авторизоваться. Да, все получилось. Опять же, меняю. Все, никакой здесь магии нету. Неправильный пароль. Тоже сработал он. И, например, я могу еще... Э, сервер у меня упал. И приходится ошибка, отказано в соединении. Все работает, мне кажется, все достаточно просто, и как мы видим, что на самом деле теперь действительно программисты, которые умеют делать какой-то дизайн в QML, да, им не нужно знать про особенности бизнес-логики, которая лежит вот за этими методами, им только нужно внедрить некие объекты, C, чтобы они знали, какие существуют методы, какой как бы интерфейс э, у этих классов. И дальше им больше ничего не нужно знать. Поэтому разделение труда, да, разделение функции, оно вот таким образом осуществляется. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.